Всем привет! Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Я думаю, тебе, именно тебе это несложно. Ну, а мне будет очень приятно. Всем отличного просмотра! На приеме у гинеколога. «Вы девственница?» «Да, доктор, я девственница. А мне кажется, нет». Доктор, это я, наверное, тампоном. Так передайте своему тампону, что вы беременна.